как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет, меня зовут Ярослав, и в сегодняшнем видеоролике я хочу посвятить хранению паролей на своем личном компьютере Да, это можно делать Просто создать папку Где будут храниться все ваши пароли И у вас их никто не сможет увести А в чем суть и схема этого метода Я вам чуть далее объясню Записываю этот видеоролик Для тех людей, кто как-то Пренебрежительно относится К своей безопасности К безопасности своих паролей И у них, кстати, зачастую Вот обращаются ко мне люди С такой проблемой, что вот у меня увели пароль там очистили, опустошили какой-нибудь кошелек, что мне теперь делать? Ну, во-первых, принять это как ошибку, а во-вторых, в следующий раз более надежно и защищенно держать свои пароли. И сегодня я вам расскажу один метод, как это можно сделать. Я его подсмотрел у одного своего знакомого, и он мне приглянулся. Мне он показался достаточно интересным, и сегодня сейчас прям я с вами хочу им поделиться. Что нам для этого нужно сделать? Для этого мы создаем любой текстовый документ и наполняем его какой-то рандомной информацией, рандомными словами, предложениями, символами, цифрами, буквами, в общем всем чем угодно. Для для этого можно воспользоваться случайным генератором текста, слов. Предложений. Тут вот мы видим, можно забить от скольки до скольки слов будет в вашем абзаце. Английские будут слова или русские. В общем, все что угодно. Что мы делаем дальше? Мы просто вот копируем вот эти все текста слова. Вставляем их в рандомном порядке в наш текстовый документ. Вот, например, сюда мы вставили. Потом можем вот несколько раз вставить. Можем потом взять вот так вот часть удалить куда-то между ними еще что-то вставить. Потом сделать пару абзацев. В общем, наполняем, чтобы файл наш выглядел ну вот примерно так. Лучше даже будет, если он еще больше будет выглядеть. Таким образом, просто злоумышленник, который вдруг проберется в нашу папку, в наш документ, он чтобы просто не понял, что тут хранится и даже если он знает что тут хранятся пароли чтобы ему было очень сложно просто вытянуть отсюда нужную информацию которая позволит ему увести у вас какие-нибудь деньги или вашу информацию в общем пользуясь этим способом я думаю что вы будете защищены ну на 99 процентов пока не изобретут наверное квантовые компьютеры так мы создали такой документ. Теперь мы, допустим, создаем себе новый кошелек призм. И нам дается пароль. Так, сейчас тут мы вводим 16 символов. Вот, мы получаем свой приватный ключ, который нужно сохранить в надежном месте. Для этого мы возвращаемся в наш файл. И просто в какое-то место, которое вам больше приглянется, вставляем свой ключ. Не знаю, как вы будете вообще выбирать это место по какому алгоритму но самое главное запомнить этот алгоритм например мы делаем вот так мы вставили сюда вот пароль он у нас Хранится вот вот вот вот вот тут. Вот это наш пароль. Что мы можем сделать? Мы можем перед паролем вставить какой-нибудь символ, который будет нам давать намек, что это действительно пароль и от какого сервиса это пароль. Допустим, мы можем создать еще один документ, где у нас будет таблица и записаны все наши пароли но тоже в каком-то непонятном виде. Например, мы сделаем так, 78 призм. Теперь возвращаемся к нашему документу и видим, что вот призм. Давайте тут вставим 78, таким образом потом через поиск мы сможем понять, что после 78 идет приватник от криптовалюты призм. Нажимаю Ctrl-F, выскакивает строка поиска, я сюда вбиваю 78. И искусственный интеллект показывает мне, что только в одном месте были соответствия, и мы вот видим, что призм, да, действительно, 78, потом идет приватник от призм. Теперь мы еще можем запомнить, запомнить, сколько слов у нас, цельных слов идет в нашем пароле. Например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и вот это вот 18. Давайте отделю. Это 18 целых без каких-либо знаков препинания слов. Именно из них и состоит наш. 18 слов что же мы можем сделать мы можем сделать вот следующие 18 где первая цифра будет отвечать за символ после которого идет наш приватник а 18 это значение которому равняется наш приватный ключ то есть ровно 18 слов это те слова из которых и состоит наш приватный ключ также вы можете записывать сюда числа 78 18 где 78 это это будет строчка, на которой находится наш пароль. А 18 будет означать номер слова, с которого начинается наш пароль. И потом можете добавить еще какие-нибудь цифры, которые будут обозначать, ну, например, опять-таки или количество слов, или вообще количество символов, или сколько пар слов. То есть, допустим, если у нас 18 слов, то ставим цифру 9, и мы понимаем, что это пары. Надо умножить на 2. Самое главное, что злоумышленник, он уж точно не разберется, какой у вас шифр, что вы заложили в этот пароль. И даже если он получит доступ к этим двум файлам, он уже точно не поймет, а как тут и что искать. Понятное дело, что вот этот файлик, он может ему чуть-чуть в этом помочь, но тут вы тоже можете выбрать какой-нибудь шифр, который намного усложнит злоумышленнику задачу по поиску ваших паролей и тем более сервисов, которые к ним привязаны. Вы также можете, например, призм, если вы это делаете на клавиатуре на компьютере, например, написать русскими буквами английскую аббревиатуру криптовалюты призм. Это PZM на латинице выглядит, на русском это будет выглядеть примерно так. И тут даже злоумышленник не поймет, а что это и с чем это едят. А еще вы можете просто не второй файл создавать для этого, а взять это все дело и переместить в первый файл, где вы понимаете, например, что после вот этих вот символов у вас будут идти ваши просто обычные пароли. Так, тут шрифт немножко поменьше сделаем. И вот, и все. И вроде этот файл уже интегрирован в наш текст, но мы понимаем, что после вот этого вот символа хранятся все наши пароли. То есть мы понимаем, что вот это наш шифр. Мы можем перевести, что обозначает вот эти вот буквы непонятные, вроде на первый взгляд. Но если мы посмотрим на раскладку, мы увидим, что это PZM. Значит, это пароль от криптовалюты PRISM. Мы видим число 78, вставляем его в поиск. Вот, 78 у нас сейчас найдется. 78. Ну, тут вот два варианта, кстати, будет. Вот второй вариант нам нужен. И мы видим число 18. Там, да? В первом варианте 18 – это значит 18 слов. А, и есть наш пароль. Мы просто берем и отсчитываем 18 слов. И теперь, когда нам надо зайти в криптовалюту Призм, мы очень легко это делаем. Переходим вот сюда, нажимаем «Войти». И воля мы у себя в кошельке. Пишите, что вы думаете про этот способ и вообще, как вам такой способ хранения своих паролей. Надежный он или нет? Потому что я не знаю, по какому алгоритму работает мой знакомый, но он просто открывает файл. Блистает до определенного какого-то момента и вот копирует и переходит в сервис, для которого ему нужен пароль и вставляет его туда. И абсолютно все пароли у него хранятся вот таким вот образом. И они находятся тоже в разных местах. У него нет такого, что а, вот после этой строчки идут все его пароли и они прям тут подписаны. Нет, у него в рандомных местах они хранятся и он каким-то образом это все запомнил, что это не вылетает у него из головы. У меня все.